Скажите, вы давно ходили в свою поликлинику? Ах да, бесплатная медицина не для вас, и вы пытаетесь обращаться к ней только в самых безвыходных ситуациях? Вот такая вот очередь, четвертый кабинет Покровской больницы Васильевского острова. Очень вас понимаю. Я и сама не раз сталкивалась с проблемами в городских больницах. Огромные очереди на прием, записаться к врачу практически невозможно, а используется устаревшее оборудование и лекарств на всех не хватает. А почему с медициной все так плохо? Да потому что и здесь не обошлось без коррупции. Нам постоянно говорят, что денег на решение проблем не хватает. Но, может быть, Пилить надо меньше, а то на бюджетных средствах, на содержание больниц пытаются сначала нажиться чиновники, а потом и хитрые исполнители контрактов. Не верите? Сейчас расскажем, как это работает. Мы обнаружили картельный сговор на закупках медицинского оборудования. Забегая вперед, Уфас уже провел проверку и подтвердил наши доводы. Все настолько очевидно, что даже сами участники сговора признались в своих махинациях. Пять компаний на протяжении нескольких лет вместе участвовали в аукционах на закупку важнейшего медоборудования. Они поставляли все, от техники для реанимации до расходных материалов. Вот только проблема в том, что конкуренция была только на бумаге. История совершенно невероятна. Компании заранее разделили закупки между собой и, естественно, никакого снижения цены не было. А если бы конкуренция была реальной, то бюджет мог бы сэкономить несколько миллионов рублей. А самое обидное, что горе-коммерсанты даже не пытались скрыть свое преступление. Действовали как дилетанты, использовали одинаковые телефоны, IP электронные почты. Это и подвело жуликов. Благодаря своей гениальной схеме, алчные предприниматели получили контрактов более чем на 23 миллиона рублей. Деньги огромные. Я столько не заработаю и за 20 лет, и наверняка за 30. При этом придется не есть, не пить и не жить. Нет. А сколько вам времени понадобится, чтобы заработать такую сумму? Пишите в комментариях. Скворцова говорит, что наша медицина – мировой эталон. Я, конечно, не министр здравоохранения, но точно могу вам сказать, что когда крадут наше здоровье, это не эталон, это позор. Пока чиновники строят себе очередные дворцы и переписывают их на Российскую Федерацию, мы с вами не можем рассчитывать на квалифицированную помощь терапевта, не говоря уже об онкологе. Вам кажется, вы никак не можете на это повлиять? Ошибаетесь. Давайте начнем с малого. Не будем мириться с тем, как наживаются на нашем здоровье. И если ваши права, неважно как пациенты или врача нарушаются, обращайтесь в профсоюз Альянс врачей. Профсоюзы сейчас – наш реальный способ бороться за свои права. Ссылку на сайт мы оставили в описании. Если вам понравилось наше видео, не забудьте поставить лайк и рассказать о нем друзьям. Так мы вместе сможем помочь большему количеству людей.